Всем привет, ребята, с вами снова Нинджа, и сегодня вы увидите крутой мувик с крутыми эйсами, который вам понравится, который будет, наверное, самым долгим из всех моих мувиков. Итак, сейчас я вам расскажу, почему же так получилось, почему я не выпускал видео так долго. Я, конечно, не хочу говорить о том, что я ненавижу чурок в CSGO. Но я их ненавижу, ребят. Они попались мне в два грёбаных раза, которые изменили мою жизнь ровно на две недели. Эм, я спокойно зашел в Counter-Strike, чтобы поиграть в очередной ММчик. И мне попадаются поляки. Да-да, именно поляки. и Вы знаете, какие они классные иногда попадаются. Есть адекватные, конечно, я не спорю, но есть нереально тупые. Которые просто руинит каточку. Именно мне такие попались. Сначала они поугарали надо мной, а потом кикнули. За кик мне дали 7 дней бана. Но это еще ладно, 7 дней я пережил. И когда у меня закончился бан, я снова зашел скатнуть в ММчик от радости, переполненной мной. И тогда мне снова попались грёбаные рачки. Чурочки которые не поляки, но америкосы. Именно они испортили этот день. Я начал их убивать, потому что они начали стрелять в меня. Я убил одного, убил второго, и, наконец, в следующем раунде я убил третьего, и мне дали снова бан на 7 дней. Вы не представляете, сколько было радости в моих трусах, когда я увидел эту э, гребаную желтую табличечку. Ну вот теперь меня разбанили, ребята, и я снова играю в КС и снимаю крутые мувики для вас. Встречайте новый великолепный мувик. Поехали! out! Monster kill, kill. All to to Headshot killing screen. Springs. Monster kill, kill. Deploying flashbang. I am throwing smoke. Ultra kill. Deploying flashbang.